Высоко взметнулись наши всходы. Нам бы жить да жить, а тут война. О войне говорили много. Солнечный день 30 апреля для Казанского федерального университета стал особенным. После торжественного марша победы и ветеранов Великой Отечественной войны прошел галоконцерт-фестиваля студенческой весны Казанского федерального университета. Уже на начало праздничной программы преподаватели, студенты и гости делились впечатлениями о прошедшем параде и гадали, кто же станет победителем этой студенческой весны. Я жду чего-то грандиозного, как всегда, от наших любимых студентов, которые всегда доказывают свой класс и в. Показывают восхитительные номера. Сегодня с утра прошло замечательное мероприятие. Наверное, все видели вот этот марш, единение вот это студенческое. Поддержать свой институт в первую очередь и просто насладиться хорошим концертом, потому что день начинался очень хорошо с марша Победы, а сейчас он закончится еще лучше именно этим концертом. На сцене концертного зала Уникса за звание самых творческих и креативных боролись все институты КФУ. Масштабное событие студенчества не пропустили и студенты филиалов Казанского федерального из Набережных Челнов и Ела. А гостями праздника стали представители федеральных университетов всей России. В общем, участников было немало. Принимало участие более полуторы тысяч студентов, более 300 коллективов вокальных, танцевальных, различных. И вот, я думаю, сегодня жюри, которые находятся в зале, сделают правильное решение. Давайте им похлопаем, чтобы они не ошиблись привыкли. Победителями своей группы стали химический институт имени Будлерова, институт вычислительной математики и информационных технологий, а также институт международных отношений истории и истории востоковедения. Обладателем гран-при в очередной раз стал институт филологии и межкультурных коммуникаций. Так прошел галоконцерт фестиваля студенческой весны Казанского федерального университета. Впереди события федерального масштаба Российская студенческая весна, которая будет проходить в Казани с 15 по 20 мая. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.